И мучий лес стоял в заснеженных сугробах. Красу и сосны отражались вдали, Дубы в снегу и на ветвях белых березах. Все отражалась красота такой зимы, И, подходя к лесному этому массиву, и я восхищался красотой снежной зимы, морозным инием снегами охватила, в сугробах утопали гнутые кусты, морозная пыль чуть искрилась на морозе, А в лучах солнца гениально блеск чудес. И клены сосны ели до да березы, вот где практически вершит зимопроцесс и сквозь угробы, пробираясь чаще леса, слезается на поляне, виден предо мной, А вдалеке на горизонте, под навесом, город с определенной красотой. Сходило солнце лес довольно осветило, Все в серебре чудесной, сказочной молве, лишь только в сердце душу разом позарило, такие эпизоды не скупятся мне, Где так еще можно пойти полюбоваться, мне не найти прекрасней лучше наших мест. Идти сугробами в мороз и удивляться, Что привлекает так чудесен зимний цвет. Лес мочеливо обновлял в сугробах чаще, Проскоржевало солнце царей дубов одних. На круглом озере ручей зимой звенящий, Он слышен был в звучании еще чуток пройдя, идти до дома, надо. Я впечатлен был так, как никогда. Душа моя была от счастья просто рада, Чего мне не хватает очень иногда. Душа моя была от счастья очень рада, Чего мне не хватает даже иногда.